Всем привет! В эфире «Универ а в студии Камила Хайрулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В России впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса. Муфти Республики Татарстан Камиль Хазрат Семигулин и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров подписали меморандум о сотрудничестве. В императорском зале Казанского университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов DBA и MBA. Казанский университет посетили представители Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Гостям провели экскурсию по Музею истории, Императорскому залу и Ленинской аудитории. В завершении встречи ректор КФУ Ильшат Гафуров и исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Алексей Маслов подписали меморандум, целью которого является развитие академического сотрудничества и укрепление связи между вузами в области образования и науки. В Духовном управлении мусульман Республики Татарстан муфти Республики Камиль Хазрат Самигулин и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров подписали меморандум о сотрудничестве. Подробнее в следующем сюжете. Духовное управление мусульман Республики Татарстан и Казанский федеральный университет уже давно планируют совместную работу. Поэтому в результате встреч было принято решение формализовать совместные взаимодействия. Работы будут осуществляться в разных направлениях. Это просветительская деятельность, работа с книгами, телевидение и общение со студентами. У нас огромное наследие, которое мы получили исторически от наших предшественников. И это наследие сегодня нуждается в изучении. Понимания и передачи новым поколениям. По словам Ильшата Гафурова, в этой работе Казанский университет скоординирует свои усилия прежде всего с Духовным управлением мусульман и Санкт-Петербургским институтом восточных рукописей Российской академии наук, где скопилось достаточное количество материала. Все наследие нуждается в особом режиме хранения, и возможностями духовного управления оно может быть распространено среди подрастающего поколения и для всех нуждающихся в этом. Это и Болгарская академия, и другие учебные заведения, которые находятся под руководством духовного управления. Мы рады работать с таким университетом, как ФОО, потому что он один из лучших университетов в мире, да что там в мире. Сам глав в Татарстане, он лучший. Наследие насчитывает десятки тысяч единиц хранения. Рамиль Хайрудинов отметил, что нужно сразу отвергнуть разговоры о том, что наследие в опасности, и подчеркнул, что в отделе редких рукописей Казанского университета можно увидеть коллекции, которые находятся в самых надежных руках. Речь идет не только о прикладных моментах. Конечно, там можно найти, отдельно выделить богословское наследие, литературное наследие, дневники шакирдов, учебники татарские различного периода. Речь идет именно о фронтальном осмотре всех коллекций, которые есть на сегодняшний день. В дальнейшем планируется присоединение к проекту и других организаций, в том числе представителей частных коллекций. Совместно с издательством Хузур и с духовным управлением Мусульман Республики Татарстан создается отдельный портал, на котором будут расположены рукописные и печатные наследия. Казанский университет и издательство Хузур уже приступили к оцифровке выдающихся памятников исламской литературы и книг религиозного содержания. 18 марта в Казанском университете состоялось заседание ученого совета. Смотрим. В начале мероприятия работников университета отметили государственными и ведомственными наградами России и Татарстана. На заседаниях прошли выборы заведующих кафедрами, представление к присвоению ученых званий и обсуждение процесса выдачи дипломов докторам и кандидатам наук. Обращаюсь ко всем членам диссертационных советов, поскольку Получив право самостоятельного присвоения степеней доктора наук и кандидата наук, мы несем с вами, уважаемые коллеги, полную ответственность. На мероприятии также состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с экспертно-аналитическим центром Союза нефтегазопромышленников Консалтинг. Согласно этому документу Казанский университет выступит в качестве научной площадки для разработки умных микроконтейнеров. Биоразлагаемые нанокапсулы способны доставлять активные вещества без ущерба продукту и окружающей среде. Микроконтейнеры планируется использовать для решения экологических проблем и увеличения эффективности работы скважин на нефтяных месторождениях. Завершая заседание, Ильшат Гафуров внес предложение о процедуре открытия будущих мероприятий гимном университета. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Ленарда Даблетеров, Универньюз. В императорском зале Казанского университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов DBA и MBA. Все подробности далее. Двухлетняя программа MBA и четырехлетняя DBA дают выпускникам звание мастер и доктор делового администрирования соответственно. Программы рассчитаны на подготовку востребованных специалистов в управлении бизнес-процессами, ориентированных на современные потребности глобального рынка. За 20 лет существования Высшая школа бизнеса Казанского университета подготовила уже более тысячи специалистов и открыл торжественную церемонию по вручению дипломов ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Я, прежде всего, хочу поблагодарить за то, что вы выбрали именно бизнес-школу Казанского университета, которая за последние годы начала принимать активное участие в международной конкуренции бизнес школ, И в этом году, точнее в прошлом году, впервые. дипломы Ильшат Гафуров и генеральный директор АО ⁇ Связь Инвестнефтехим», председатель Международного попечительского совета Высшей школы бизнеса Казанского университета, председатель итоговой аттестационной комиссии программ DBA и MBA Валерий Сорокин. Также поздравил выпускников и директор Высшей школы бизнеса Алсу Ахмедшина. памятной фотографией выпускников. Это крутой курс. Мне очень запомнилось со, сами программы обучения. Они были классные. Преподаватели, высокого класса преподаватели. Ну и, конечно же, друзья-отогрупники, с которыми мы за два года сдружились и стали настоящей командой. По словам выпускников, программа будет особенно полезна тем, у кого уже есть управленческий опыт. Рекомендую эту программу проходить не сразу в юном возрасте, как только вы закончили университеты, а обязательно проработав как минимум 5 лет. Тогда вы действительно получите полезные знания, которые вам пригодятся в дальнейшем в вашей трудовой деятельности и прокачают вас как крутого специалиста. Диана Жленкова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялось пленарное заседание 9-го Конгресса студентов Республики Татарстан, в рамках которого аспирант КФУ Руфат Киямов был переизбран на должность президента Лиги студентов. Репортаж с мероприятия вы сможете увидеть в следующем выпуске «Универньюз». В России впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса. Что это за штамм и чем он отличается от других в нашем следующем сюжете? Обнаружение южноафриканского штамма коронавируса – вполне ожидаемое событие. И он рано или поздно должен был появиться у нас, как когда-то первый коронавирус. Серьезных отличий данный вариант коронавируса не имеет. Однако он действительно быстрее передается, но это не является чем-то ужасным. Это коронавирусная инфекция сама по себе – это не слишком заразная инфекция. И по заразности сопоставимо с обычным э, сезонным гриппом. Есть такое понятие, как репродуктивное число у вирусов – это сколько... Новых заболевших заразит один болеющий человек. И вот при современной ситуации с ограничениями и совсем, один больной коронавирусной инфекцией заражает там двух примерно человек. А если его заразность коронавируса повысилась... На 50% означает, что заражает теперь не двух, а трех. Южноафриканский штамм впервые обнаружили на территории Южноафриканской республики. Поэтому дали такое название. Об обнаружении нового штамма коронавируса власти сообщили в конце прошлого года. По своим каким-то проявлениям именно патологическим, то есть по симптоматике вызываемых вызываемого заболевания. Эта инфекция новым штаммом ничем не отличается по большому счету. Штаммов коронавируса известно уже огромное количество, более 200. На слуху всего лишь несколько. Бразильский, южноафриканский, британский. Все они, скорее всего, как и южноафриканский штамм, рано или поздно окажутся в России. Елизавета Никитина, Велиата Басса, Универньюз.